Только что завершились наши переговоры с президентом Республики Корея господином Но Феном. Был обсужден широкий круг двухсторонних и международных вопросов, и мы оцениваем состоявшийся диалог как весьма содержательный и результативный. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что наши отношения выходят на качественно новый уровень, уровень многогранного доверительного партнерства. Такое партнерство отвечает коренным интересам наших народов, служит укреплению безопасности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии, Азиатском и регионе в целом. Мы приняли декларацию, которая определяет ключевые направления нашего политического, экономического, гуманитарного сотрудничества. Мы намерены активизировать политический диалог, межпарламентские связи, контакты общественных организаций и деловых кругов. Очевидно, что большие перспективы есть у торгово-экономического взаимодействия. Конкретные меры по продвижению сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в транспортном комплексе, в авиакосмической промышленности, а также в таких областях, как освоение природных ресурсов, высокие технологии, в целом связь рыболовства был подписан целый ряд документов, целый пакет документов, призванных активизировать практическое деловое сотрудничество. хотел бы выделить такой крупный совместный проект, как создание нефтехимического и нефтеперерабатывающего производства в Татарстане. -татар. и организация подготовка и организация полета южнокорейского космонавта на российском корабле, сотрудничество в других высокотехнологичных областях. Только сегодня были подписаны документы о общей стоимости свыше 4 миллиардов долларов США. Разумеется, мы глубоко и всесторонне обсудили ситуацию на корейском полуострове. Россия поддерживает курс на развитие диалога и сближение двух корейских государств. Наша страна последовательно выступает за безъядерный статус корейского полуострова, за продолжение шестистороннего переговорного процесса. Мы рассчитываем также на продвижение сотрудничества России, Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики в реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Готовы к поиску других проектов в таком же формате. Полагаем, что такое сотрудничество не только выгодно экономически, но и перспективно с политической точки зрения. Мы обсудили сегодня и целый ряд международных вопросов. Хотел бы отметить близость к позиции наших стран по международным проблемам как глобального, так и регионального характера. Хочу поблагодарить наших корейских друзей, партнеров и господина президента за атмосферу доверительности и открытости, в которой прошли наши переговоры. Спасибо за внимание.